Я отдала сексу, нам же давали сексу. Я отрывала кусочек, разжевывала его и вставляла время. Я работала как-то еще как-то еще как, еще, как да, Можно мастер-класс? Да, давай. Добавляешь, куда я? Ну, у меня сейчас... Не, подожди, ну сейчас у меня очередник, я уже сделала нормальный. А-а-а. хороший -а был. -а. У нас нормальная. Мы пришли в Татаревскую группу, у нас 20-й рублей, Татаревская зарплата. И, значит, рассматриваюсь на коллеги, и меня на 175. Лапин, Сергей Георгиевич, я его обожаю, самый умный человек был на телевидении, а, говорит, это тот солнышко, которое все время улыбается. Да, 220, и мне сразу 220, ну, а потом 250 мне было. что у вас купить. Ну, во-первых, я отсылала каждый год маму отдыхать. Да. Я содержала семью, я одевала детей, одевала себя. Начинаю строить дачу. Нет, на малочка тогда таких участков не писали, как вам, в а прошлом, а а да? в сфере, да? А вы у нас были не Нет, у нас были имели. Да, нет. нет. А, нет. А, а, нет. А, а, а я вообще, все равно не надо, не надо, Алла. А у них Анжи. Нет, я куда-то, я возмущаюсь несправедливостью, ну, я, я не ожидала, я не ожидала, я не ожидала, все было Конечно. И не надо обижаться, ну что-то это же все, нет, нужно было только для своего ведомства, для своей редакции, допустим, вот как мы делаем, для своей редакции, достать это кусок земли, который заставался очень тяжело. Все равно поблакал? Все равно поблакал. Все, ладно, все, хватит. Об этом пойдем, а Романы были, раз уж моя о любви, на работе. А Я была 7 лет замужем за одним мужем, все 5 лет перерыв, 7 лет за другим мужем, 5 лет перерыв, и 6 лет за последним мужем, и перерыв с 94 -го года. А перерывы? Ну, конечно, мы были молодые, прекрасные, за нами ухаживали. Вот ну, и я все. и говорю. Ну. Да. А, а у тебя а не было романов? Жена, а а, а, а с кем? Ну, за С, с коллегами. Ну, что это будет? Твой, что это назвать фамилией, ну, смешного. Мы дружили, но это уже, это сейчас, вот не успели... Мы пошли, сейчас я разверну завтра скажу, что у него роман был как Нам было не до этого, а потом нам все время говорили. Скромнее. На экране должны были сидеть нравственные, воспитанные, культурные люди. Очень много мифов было. Преувеличивание. А самое распространенное. Ну, что вот, ты тот диктором нельзя, и этот диктором нельзя. И у меня право Виктора заболеть. Наш один диктор, она, виденная в таком состоянии, нестояние, пришла на программу где-то в 5 часов с утра. День был фильм, который назывался «Под «Пат с огурцом». И она предложила посмотреть художественные фильмы. Подросток с колбаской. А почему? Знаешь, почему? Потому, потому конечно, что ей ребята, операторы говорят, «Маня, давай бы ты объявляй, пойдем, вот сейчас, вот это самое, скопай. поедим». Она говорит, «А, будто а, бы а, с колбаской». Вот сказала, она колбаску. Чего? и, а? и заклинилась. А Валя Печорина, Та был такой фильм, врача вызывали. Валя вышла приблизительно в таком же состоянии, утреннем И она спросила, «Вам доктор нужен?» Я вам хочу, кстати, Вали, вот читает тебя Вари ведет программу утро, читает текст. И вдруг программу должен был вести, кто-то еще пришел, пришел, пришедший, в студию. И он, значит, вот, идет, ползет, она говорит, знаете, сейчас там новости э, спорта. И он идет, он падает и ложится к Варе сюда на ноги. Она говорит, ну вот и он. Вот так часто говорите о.. Валентина Печориной. она на прямой связи с нашей студией из Нью-Йорка, если можно дайте мне картинку. Валентина, здравствуйте! Про вас подруги вспоминали. Всю правду говорили? Правду говорили. Как вы? Где вы? В Нью-Йорке с мамой, а, живут с тапарками, живут с дочкой, и Мишка примечает раз. Это я, да? Да. Сейчас он здесь с нами. Да, да, да, да, я вижу на ручки машины. Скажите, как вы вообще оказались в Америке? Почему именно в США? Я поехала до МИС по командировку, в официальную. Этот mm. МИС продлился в 20 лет. Я прилетел туда первым, был у родственников. И как-то раз я ложился спать, и смотрю газета какая-то, такая полусмятая, лежит на полу. И смотрю маленькое объявление, это буквально 5 сантиметров на 3. Требуется русский диктор на телевидении. И, и я на следующий день звоню, и подошел э, русскоязычный вице-президент компании, и он говорит, что Валя приехал в Америку, говорит, да, на гости просто приедет, на... она может прибежать нам на телевидении. Валя прилетела, мы забежали, он говорит, что вы вот так все произошло. Да, плата хорошая, Я вам скажу так, мы живем там как нормальные средние американцы. Все, у нас свой дом. Небольшой островочек. Я знаю, Елена Вовк приезжает к вам в гости периодически, Приезжала, да? Приезжала, да. И Наташка Асковская у нас бывала, и Ольга Аруссева у нас была. Вон он не вина, он никогда не забывает. Все эти гости, они останавливаются у вас в доме? Некоторые не останавливаются. Рина жила по приезду у меня, и... А мне в то время подарили маленького декоративного подвига вот кровати. Значит, ваш, ваш муж в России, а вы в Америке живете с козлым. Да, вы меня спрашивали, вот так и спрашивали, а с кем же ваша супруга, да. да, у него козел там живет. Да. Да. Ваш супруг, моложе, на 17 лет, да? Да. Молодой муж, что он делает здесь? Да, да, у нас в этом году серебряная свадьба между вами. А увидел я Валю, когда мне было 10 лет, и я на стол и сказал, вот эта тетя будет моей супругой. правда, абсолютно. Прям как Филипп Кирилл. Ну, чему кстати, после меня, мы с ним дружили одно время, и он узнал эту историю, потом стал уже все это связывать. Но сейчас все делают ради рейтинга, ради успеха какого-то. Я это делал, потому что любил эту женщину и люблю. Бывает, что а Валентина и Миша, они люди с чувством юмора. Валя смотрит в окно. Идет старичок древний. Ну и Валя говорит, вот таким ты будешь, когда сортаешься. На, а, ну на да, да. что ей Миша говорит. Да. да. Да, говорит, вот таким буду и буду идти с твоей могилки. Вы не скучаете по родине? Да не Скучаете Скучаюсь по ноте, с которыми тебя все, кто сейчас сидит в студию, с ними мы хорошо. Танюшка, ты... ты а, Валюш, да, мы моя девушка. очень девочка. хорошо вывели здесь, да, очень Ты тоже выглядит. моя лапочка, я так рад да. тебя видеть. Да. А ты не бабушка, Валь? Да нет, конечно, да. я не девушка. Жены, любовные похождения, внебрачные дети, звезды эфира. Все самое интересное после короткой рекламы. Бывает, я же что, что не всегда полезно. От этого может возникнуть ледкость в желудке. Поэтому у меня всегда с тобой не было. желудка с ним. Что? Немецкая ободовая техника. Казер. Женщина в форме. И мужчина, погонь. От Но на каждый так красивый, готовит вам сказать, что нам приготовить. же порадует Денис, матросов, матросов И чем порадует Мама в законе. Облетки с эффектом для победы на широм, пригоревшей и присопчей пищей. Попробуйте и убедитесь сами. Влетки чистота вашей посуды без компромиссов. del может значительно снизить риск колик и дискомфорт. Семилак премиум не содержит пальмового масла. Семилак премиум содержит и пребиотики, и пробиотики. И чтобы малышам и счастлив, выбирайте смеси внимательно. Почувствуйте разницу Семилак премиум. Представляем профессиональную технологию окрашивания на основе масел Йосаео Линден. Новый уровень интенсивности, невероятный блеск, мягкие волосы и без мяка. Откройте для себя профессиональную, Насталья Уэнтен. Первая в мире мультиводка со встроенной хлебопечьем. Головная боль? Сидальгин Плюс. Препарат с уникальным составом. Анальгетик помогает справиться с болью, а необходим для нормальной работы нервной системы. Сидальгин Плюс. Создан спасать от боли. Такая простая вещь, как свежий воздух, может быть очень полезной для кожи малыша. Поэтому, Пантерс премиум Care с защитой кожи 5 звезд, которая помогает коже малыша дышать даже в подгузниках. Благодаря особому материалу с микрофорами, который пропускает свежий воздух внутрь, а влажный наружу, и поддерживает кожу в идеальном состоянии. Ведь все, что нужно малышу, это ваша любовь и ощущение свежести внутри подгузника. Пантер премиум Care. Спазм. На помощь придет под двойного беда. В студии «Говорю» показываю в ТВ, известные дикторы телевидения. Она вела все правительственные концерты, ее голос звучал на всех советских демонстрациях. Внимание на экран. Одним из самых волнительных и ответственных мероприятий в жизни Дины Григорьевой стало открытие 22-летних олимпийских игр 80-го года в Москве. Она, как диктор высшей категории, Также знакомила зрителей с анонсами новых фильмов. Уважаемые товарищи, сейчас вы увидите документальный фильм. В России она не мученник, искусстве. И 74 года она продолжает давать мастер-классы по дикторскому искусству. В нашей студии легендарный диктор Дина Григорьева. Встречайтесь. Самое ответственное мероприятие Да Звездная болезнь была у вас? Нет, я даже не знаю, что это такое Как вы на телевидении? Через радио У меня прекрасная школа Десятилетняя радио Вот когда вы появились на экране Помните тот момент? Наверняка армия поклонников позвали замуж А я уже была замужем Но мне никогда Это не мешало увлекаться я знала, что это надо. Это надо даже для нас. Други мои, мне надо, чтобы глаз горел, чтобы я не шла, а я летала. Один раз было с коллегой, и это был служебный роман прекрасный. И самое главное в этих встречах расставаться у них, чтобы потом, через десять. Я в двенадцать увидел и сказал привет Я вообще помню Вину.